Здорово, бандиты, с вами Панда. Обещал вам рассказать про э, заработок на пабликах ВКонтакте. На самом деле, немножко не тот я человек, который может про это рассказать квалифицированно, потому что у меня, я вот посмотрел по своим э, доходным листам, да, максимальный заработок с пабликов ВКонтакте был 10 тысяч за месяц. То есть, ну, не огромные деньги на самом деле. Поэтому вряд ли меня можно считать гуру пабликов, но тем не менее, основу кит я объяснить могу. На самом деле, многие из вас считают, что паблик создать просто. Это действительно так. Но самая большая проблема в том, чтобы его раскрутить, потому что сейчас достаточно дорого стоит реклама ВКонтакте, причем она не всегда окупается, и, и лента очень сильно засорена. То есть, если ты заходишь в любую там ленту, даже в свою собственную, подписавшись там на 3-4 паблика, тебе начинают просто какое-то дикое количество невероятное рекламы и левого контента пихать. Некоторое время назад было еще больше, сейчас, правда, есть ограничения на количество рекламы ВКонтакте, в паблике в день, что, соответственно, очень сильно повысило цены. И нельзя сказать, что особенно повысило... Прям так, ну, несоизмеримо повысила конверсию, то есть цены стали сильно высокими, а со многих пабликов не приходит практически нифига. Вот по этому поводу продвижения паблика здесь, мне кажется, важно упереться в какую-то тематику, которая будет вам несложной. Да? И если у вас маленький бюджет, опять же, я бы упирался на то, что нужен человек, который может делать хорошие, красивые. Посты на старте. То есть, что я называю красивыми постами. Давайте посмотрим пример паблика моего, да. древний такой. Который поначалу очень неплохо залетал, потому что там были четкие посты, но потом, как бы, я понял, что это просто никогда себя в жизни не окупит. Мы делали вот такие вот славные. А, Про факты Варкрафта темки, да, и это очень хорошо залетало, это хорошо репостилось. То есть, на самом деле, если вас репостят, это очень важно, очень круто, потому что если у вас репосты только на конкурсах, то все понятно. Если у вас репосты есть на постах, значит контент более там нормально оценивается юзерами. Понятно, что если вы смотрите только там, на показатель лайков, да, или там на накрученные какие-то посты, то это как бы один вариант. Да? Но когда у вас репостят реально ваш контент, то есть вы можете придумать что-то хорошее и генерировать это в больших количествах, тогда есть смысл делать паблик. Если вы ну, как бы не готовы к этому, да, не готовы там что-то или писать интересные крутые тексты если это какой-то текстовый, да, там, формат. То есть там, ну, например, есть сообщество, типа там, вот, мурзилки, да, то есть они берут новости и делают это в таком people-хейтерском ключе. Расписывают их и как бы люди смотрят, репостят, постят. То есть это круто. То есть или такой контент должен быть интересный, да, который можно было бы почитать, или это должен быть контент картиночный. Картинки, конечно, залетают лучше, но про картинки это отдельный очень долгий разговор. То есть в целом, если... Нифига нет, хочется стартовать с паблика, пробовать заработать на паблике. Нужно уметь, на мой взгляд, в фотошопе делать какие-то красивые картинки. Потому что на ворованном контенте уехать очень сложно. То есть, на самом деле, раньше ну, рассказывали вот эту тему 3-4 года назад на всяких там семинарах по продвижению ВКонтакте. Типа, находишь паблики такой же тематики. А залезаешь в ленту, в старые-старые посты Смотришь посты, которые больше всего лайкались И репостились у конкурентов И, соответственно, их перезаливаешь То есть, типа, все новое, это хорошо забытое старые, То есть, новые посты твои, это будут чьи-то старые посты Может быть, чуть-чуть переделанные Может быть, просто вот так вот, тупо стыренные Это имеет право на существование Способ до сих пор, да Но по той же самой доте, например Я на много пабликов подписан, многие паблики продвигал Там реально просто одно и то же по кругу гоняют Но, тем не менее, люди, люди смотрят, люди как бы обращают внимание Но тем не менее всегда лучше залетает свой уникальный контент особенно если вы можете делать его хорошо это не очень просто а, даже если рассматривать это как как бы бизнес со стороны да но нужно нужно сильно сильно продвинуться поначалу чтобы это приносило хорошие деньги но ну, и не забывайте что цены сейчас в общем-то на рекламу не самые большие я например честно скажу да то есть я вывожу на том что у меня просто как бы а, продажа постов в моих пабликах это как бы дополнительная услуга к моему жирному прайсу и так. То есть у меня и так жирный прайс, большой сайт, его много там, кто заходит, смотрит мой прайс, каждый день его спрашивают по нескольку раз. И, конечно, в таком случае, да, я могу себе позволить дополнительно еще в пабликах ВК, как бы, ну, немножечко сверху монетизироваться. Но если у вас только один паблик, продавать в нем рекламу будет достаточно сложно. Может быть, единственный вариант, вот я очень люблю так делать с маленькими пабликами, да, там, э, условно беру там 10 постов у них со скидкой, 20 постов, но это как бы не те деньги, ради которых хочется делать качественный контент, то есть, честно говоря, я бы упирался здесь в то, что если вам интересна тематика, вы готовы делать хорошие, грамотные, там, 2-3 поста в день хотя бы по этой тематике, вот, то, в принципе, можно двигаться, но встает очень, очень острый вопрос продвижения, потому что достаточно дорого сейчас продвигать паблики, то есть, ну, я бы, я бы ориентировался на такую среднюю, очень среднюю температуру по больнице, но тем не менее рублей на 5 за одного подписчика. То есть это вот так вот, если примерно прикинуть, сколько будет обходиться подписчиков. Понятно, что в какой тематике, или если вы хорошо настроите таргет, например, контакта, да, или вы там классный купите какой-то пост, или вас тут бесплатно пропиарит, вам подписчики выйдут дешевле. Но в целом, в целом это будет упираться примерно в 5 рублей. То есть он вот так вот. Чтобы, чтобы у вас был какой-то показатель. То есть, если вы хотите сообщество, в котором 10 тысяч человек, вам нужно заплатить 50 тысяч рублей. Примерно так. То есть, конечно, с конкурсов можно поднять, да, еще там, ну, разные есть способы. Можно на ну, кранях ботов купить, которые сейчас очень слабо работают, я бы не стал брать. Вот, но ну, они просто вылетают потом в собачки, да, превращаются в собачек. Выкидываются из паблика в итоге. Но, тем не менее, как бы, вот, ну, ориентируйтесь вот на такую цифру. Поэтому тем, кому кажется, что создать паблик ВКонтакте просто, создать просто, да. То есть, ну, буквально нажав три кнопки. А вот получить там, скажем, какой-то профит с него достаточно сложно. Но опять же, посмотрите, давайте сейчас возьмем какой-то мой проект старый, вот этот мой любимый проект, и посмотрим вот доступные площадки. Это вот рекламу, причем здесь не все паблики далеко, да, это те те паблики, которые через биржу рекламы вконтакте продают, то есть такие паблики в основном достаточно приличного количества. То есть, ну возьмем, допустим, нашу любимую с вами тематику, да, игровую, и посмотрим, сколько стоят посты. Вот, то есть Давайте по цене прям поставим. То есть куча пабликов, смотрите, в которых, казалось бы, ну вот, например, «Герои и злодеи», да, «Охват 8400». На самом деле я, ориен... я ориен... рекомендую ориентироваться на «Охват», да, потому что и на, на соответственно, просмотр. Боже, «Охват запись «Дневной охват». Вот, на «Охват», потому что вот эта вот цифра подписчиков, это, знаете, такая очень, очень спорная тема. Так вот, как бы смотрим этот паблик, да. Есть какие-то репосты, есть какая-то активность, да. Но посты такие достаточно хмурые, да. Сами видите. То есть, ну, это, это не, не привлекает внимание, дикое, да? При том, что здесь как бы 120 тысяч участников они каким-то образом там, за тысячу лет, может быть, накидали себе. Вот. В итоге у них репост стоит 147 рублей. То есть, ну, в сутки они могут продать 3. Вот. Ну, если там как-то совсем уж в хитрую, чуть больше. То есть, ну даже если в сутки, ну там не будет, тут, тут не будут в сутки три выкупать я вам серьезно скажу. Давайте посмотрим, что здесь какая-то реклама. Если она здесь вообще последнее время, ну, я говорю, ну то есть в сутки три поста это, это им нужно очень круто продавать на самом деле. Я думаю, что здесь, если в сутки один пост, то и то хорошо. Ну вот и считайте, как бы при таких объемах, даже если в сутки пост, хотя вот видите, я не вижу даже, не вижу даже этого. 150 рублей на 30 дней, ну деньги не самые большие, честно говоря. То есть нет, я понимаю, что это как бы клево, да, сидишь, размещаешь постики в паблике, но его же нужно обновлять, его нужно поддерживать, и худо-бедно, но его нужно еще раскрутить до такой, такой цифры. И вот если посмотреть, сколько стоит реклама в паблике, да, картинки вообще не радужные. То есть вот 70 тысяч участников, ну конечно, 3 300 это такое, да, но 147 рублей как бы. Вот, при том, что как бы выхлоп будет не очень мощный. То есть, знаете, если вы думаете, что вы купите рекламу и ее 4200 человек, вы заблуждаетесь, ее увидите намного меньше, и перейдет и кликнет к вам. Дай бог, если человек там 20, уже, уже, уже неплохо за такие деньги. Поэтому, видите сами, что пабликов очень много. Это, это только те, которые есть в бирже. И я не думаю, что все хорошо здесь. То есть, конкуренция слишком большая. Нужно, то есть Делать какой-то супер крутой проект может быть, но, я часто слышу разговоры про суперкрутые проекты. Я очень редко вижу суперкрутые проекты, поэтому решать вам. В целом, как бы мы можем обсудить еще продвижение пабликов ВКонтакте и какие-то общие моменты, да? Вот он я. Вот. Но мне кажется, что эта тема, честно говоря, скорее, скорее мертва, чем жива, особенно для начинающих и людей, у которых нет бюджета. То есть паблик хорошо как поддержка, то есть Понятно, что Инстаграм практически не работает у нас в игровой тематике. А Facebook тоже не работает. Twitter не работает. Ну, группы Стима еще так более-менее. То есть, если ты делаешь, допустим, канал, сайт, паблик ВКонтакте и группу в Стиме, в принципе, этого достаточно. Даже, даже группы ВКонтакте и каналы уже, в принципе, неплохо. То есть, конечно, группа ВКонтакте нужна, но тянуть ее как отдельный проект, ну, черт его знает. Только если есть бюджет и как на будущее, да, типа... Делать себе такую полянку, чтобы потом, допустим, переливать куда-то трафик. Может быть, но честно скажу, то есть люди, которые приходят и говорят: там вот у меня здесь 10 тысяч рублей, э, я хочу там самый крупный паблик по Доте 2 в мире, я таких людей посылаю сейчас. Вот. Так что, в принципе, рассказал, спросили, ответил, да, но. Безусловно, есть люди, которые зарабатывают на пабликах хорошо, но это нужно свою сетку делать, и, соответственно, это достаточно большие расходы сейчас по нынешним меркам. То есть, если есть бюджет тысяч, допустим, в 200-300 стартовый на паблике, то можно что-то пробовать. Если бюджет совсем маленький, то, ну вот, вы будете вот на таком уровне, вот на этих людей, которые по 147 рублей продают репост раз, раз в декаду. Такие дела.